Приветствую автономы и лица с нетрадиционным пещерным ориентацией. Сегодня мы поговорим о трехстепенных гироскопах, а в частности именно в том контексте, что насколько они полезны альтернативщикам, да, в части вращается Земля или нет показать могут ли они вот это зафиксировать факт, сделать его фактом, вот, что Земля не вращается, ну как утверждают многие альтернативщики. Вот показывая нам трехстепенный гироскоп, что Земля не вращается. Вот видите, он сохраняет свое положение в пространстве, как мы его не крутим, вот. Он остается, его положение неизменным. Вот. Но здесь эти господа либо не осознают, в общем, сами да, весь механизм, принцип работы этого трехстепенного гироскопа, либо просто они намеренно пытаются нас обмануть, увести в заблуждение. Дело в том, что они как фокусники-иллюзионисты. Здесь мы покажем, здесь не покажем, мы это спрячем, это не доскажем. Вот. Либо они просто не понимают принцип его работы. Принцип работы этого трехстепенного гироскопа, он действительно в том, что вот этот диск, вращающийся, он действительно сохраняет положение в пространстве. Вот. Действительно. Сохраняет. Это его принцип работы. Но. Но, если на него не действуют, никакие внешние силы. А все ли силы исключили эти господа? Вот когда они его заключили в кардан, да, трехстепенный гироскоп, вот. и они думают, что они исключили все силы. Правда? И тяготение Земли исключили. Вот самую главную силу. У вас что, гироскоп воздух замыл, что ли? Но прежде чем продолжить, я хотел бы вам кое-что показать. Это земля, вот сейчас роль земли выполняет поверхность стола. Это спичка, объект, тело. Никто ничего не понял, да? Смотрите. Вот объясняя этот феномен просто погружением по плотности, да, этого недостаточно. Поясняю вот так. Вот оно погрузилось. Все. Вот, спичка стола, коснулась. Ну и вроде бы и все, да? Ну нет. То есть какая-то сила, еще баланс нарушается, да? оно недопогрузилось, скажем так. Оп. Вот. То есть падает. То есть одним погружением мы не можем этот феномен объяснить, почему она спичка. Еще один момент, вот по этой силе тоже, когда я вам показывал спичку, да? вот если мы, ну скажем, не спичку в данном случае, потому что она, она очень легкая в этом. Да? Вот. А что-то тяжелое, скажем, какой-то такой железный пруд, да? сбросили бы с высоты, ну, скажем, с километра, мы бы увидели, что он, соответственно, не просто погружается с одной скоростью, он почему-то погружается с ускорением. И если вот убрать атмосферу, да, он будет погружаться вот, с ускорением, оно не загасится атмосферой. Он такую скорость наберет в конце. Откуда эта сила? Почему он погружается с таким вот ускорением? Почему? Вот. вот это непонятно, честно говоря. Ну как непонятно? То есть вот эта сила, это не просто погружение. Это именно определенная сила. И здесь этот момент, но мы его рассмотрим позже. Почему приталкивание, как некоторые говорят, что у нас космические тела, да, приталкивают к Земле, соответственно все, все остальное а нас с вами все вообще, вот. ну вот это не работает так, вот. потому что э, если бы нас что-то приталкивало, да, то вот этого ускорения бы не было. Вот. Как-то так, вот, потому что, ну, сила она, в общем-то, постоянно на всем своем протяжении. Вот. Почему вдруг в силе появляется ускорение? Откуда, откуда оно вот вообще появляется? -то? Это ускорение надо как-то задавать. Оно не может взяться из ниоткуда. То есть у нас что-то должно придавать это ускорение. Какой-то импульс, что ли, это ускорение должно давать. Но это тема отдельного разговора. Вот Понимаете, друзья, вот нельзя только одной плотностью вот этот феномен объяснить. Вот сейчас я вам покажу еще ролик с видео где гироскоп как я понимаю двухстепенность степень свободы у него вот, не, не трехстепенный он одной осью поставлен соответственно на ну где на поверхность где просто его ставят на какой-нибудь скажем ну, даже острый предмет да и он с него не падает вращается но заметьте что у него с осью то когда он скорость вращения теряет то есть сила то продолжает действовать в любом случае, то есть скорость чуть-чуть, вот она убавляется и начинается, соответственно, прецессия. То есть сила тяжести, да, которую мы не исключили и не можем исключить от слова совсем, но мы же на Земле, вот сила тяжести есть, я говорю, одним погружением здесь плотностью не объяснишь этот феномен. Вот это, кто компьютерные игры раньше видел, там, когда что-то падало, да, вот машина там на одно колесо упала, и оставалась так, вот зависла в воздухе на одном колесе. Погрузилась, так скажем, да, но не прогрузилась до конца. Вот. То есть там это не было прописано, что надо, чтобы предмет как бы, у него был равновесие и баланс. Вот. Поэтому предметы, которые как бы падали, ну, или куда погружались погружались, на дно чего-то да, игры есть, где вы как бы тонете, и вот вы на дно опустились. И вот машина опустилась, опять же, она там на одно колесе и так и повисла в игре. На одном колесе, все, она погрузилась. Но остальные колеса <coughs> повисли, так сказать, не опустились. Но эти вот неучтенки были. Сейчас по-моему, таких игр нет, сейчас более-менее там прописаны качественно в этом вопросе. То есть вот этот баланс, он тоже должен быть соблюден, и будет машина всеми колесами погружаться да? в современных играх. Вот. А раньше вот так это было. Вот. То есть здесь мы видим что одного погружения не хватает, что сила, она продолжает действовать. И когда вот мы двухстепенный гироскоп запускаем, да, вот он крутится, ну, почти как юла, но не совсем. Вот. То вот верхняя как бы, ось у него получается, она начинает прецессировать. Вот. И то есть сила тяжести склоняет вот этот самый, ну, в данном случае не волчок все-таки, а гироскоп, да, она склоняет его в сторону Земли. Вот. И он продолжает крутиться, он не падает, как ни странно, да, он не падает, то есть он не погружается, он не погружается, ему еще скорость позволяет как бы крутиться. Он не падает, хотя равновесие, вот мы смотрим баланс, он вроде бы должен быть нарушен, и вроде бы он должен же упасть. Но так как он вращается, да, продолжает вращаться, мы видим, что, блин, ну как, вот тут одним погружением то тоже не объяснишь это все. Вот. Плотность же, она вот вроде у него, соответственно, больше, он должен погружаться. Но нет. Вот, то есть сила эта, соответственно, немножко она как бы нивелируется в этом отношении. но ну, не до конца, потому что ось-то прецессирует, вот. Не получается нам ее исключить. И это остается, эта сила, она не исчезает, даже если вы ее вот в эту рамку поместите, в кардан, да, она же не исчезает. Понимаете, рамка-то она все равно вот эту силу используют. Вот. Теперь посмотрите трехстепенный гироскоп, соответственно, как он выглядит. Да, у него три степени свободы. И вот чего нам не говорят господа, которые вот этот трехстепенный гироскоп вот, нам предлагают, как, бы, как прибор, который утверждает, да, показывает нам, что Земля не вращается. Он не может этого показать, потому что он вот этот вот диск, да, который вращается, сам гироскоп, его ось, она действительно да, действительно сохраняет положение в пространстве. Но, но относительно Земли. Понимаете, она действительно сохраняет положение в пространстве, если никакие силы на нее не действуют. А мы что, исключили силу? Эм, вес тяжести-то мы исключили эту силу? Тяжесть когда это мы? На каком этапе мы ее исключили? Вот эти господа, на каком этапе они ее исключили? У них что, гироскоп взмыл в воздух, что ли? Вот этот диск вместе с карданом, да? Он в воздух взмыл, что ли? Исключили его тяжести, что ли? Нет. Она продолжает действовать. И прецессия да, это, это четко показывает. Просто, когда они его в кардан заключили, вот, то ось как бы она жесткая, она уже не может прецессировать, как в двухстепенном гироскопе. Уже не может прецессировать, она в кардане жесткая. Понимаете? Но это не значит, что на нее силы-то не действуют. Но. И соответственно, Земля, если бы она вращалась, да, то этот гироскоп бы нам ничего не показал. Он бы так и сохранял ось относительно Земли. Вот как вы его положение вот это зафиксировали, вот так эта ось она бы и сохранялась. Земля бы продолжала вращаться. А ось бы сохранялась в этом положении. Мы бы ничего не увидели, понимаете? Ничего. Поэтому гироскоп хоть двухстепенный, хоть трехстепенный. Вот он просто красивая игрушка в данном вопросе, в данном контексте. Да, это прибор, мы можем его использовать. Можем. Не вопрос. Вот. Но как... Ну, вот маятник Фуко мы, наверное, в каких-то приборах тоже можем использовать. Не занимался этим вопросом. Но в контексте плоской земли, в контексте вращения земли, вот он настолько же бесполезен, как и маятник Фуко. Вот настолько же, ровно настолько же. Потому что мы не можем от этой силы тикотень ее исключить. Ну вот как-то так, друзья, как-то так. Поэтому, увы, как бы нам не хотелось... Да, Поставить жирную точку вот этим гироскопом трехстепенным не получится. Вот когда господам удастся вот эту силу тяготения нивелировать, да, вот тогда мы поговорим. А пока что нет. Пока что они эту силу исключить никак не могут. Гироскоп не взмывает воздух. Земля по-прежнему продолжает действовать. Соответственно, прецессию она оказывает. Она оказывает на ось гироскопа прецессию на сам гироскоп. И он прецессирует, да, вместе с вращением Земли он прецессирует. Вот и все. А нам кажется, что все статично и неподвижно. Так бывает, друзья, так бывает. Поэтому немножко не останавливайтесь, как бы. Вот это, понимаете, когда я видел вот эти гироскопы, ну, ну я как бы, ладно, отложил на подкорочку, видимо, оно у меня, ну, так мозг работает. Вот. А червячок-то сомнения, он уже проник и начал грызть. И вот выгрыз. Выгрыз. Вот. вот так это у меня во всяком случае, вот так мозги работают, что если оно сомнение поселилось, я его, наверное, даже первое время могу не осознавать. Вот, что что-то не так. Но оно есть. Потом это смутное вот это ощущение, что-то что, что не так, оно вот прорастает. Мозги продолжают, продолжают работать. И прорастает вот в такой вот, собственно, оформившийся уже аргумент. Так что как-то так, друзья, как-то так. Ну, на этом, друзья, все. Стоп. И до следующего видео. Автономы и лица с нетрадиционной ориентацией пищевой. Пищевой. До следующего видео.